Да. здравствуйте, уважаемые слушатели Академии Сваи и вами, коллеги. Перед Добрый. нами пациент Геннадий. Здравствуйте еще раз. Да. Здравствуйте. А, вот выписка а, обследования. А, у нас рассеянный склероз, ремитирующий течение, обострения. Да, вот этот раз мне сложно с речью. Раньше, если были они менее левой части, то в этот раз мне перестал работать нормально, рищевой аппарат, и сложно говорить какие-то вещи, выговаривать. А что значит, не менее? Ну, были, ä, есть, поскольку это скорее аэроссийный, то он в разные места, как уже теперь понятно, как многие люди не, не знают, и даже не знают, неврологи многие, потому что все они говорили, говорили мне, что просто проблемы у меня с психикой, психикой поэтому в паречев там бывает из-за этого они даже не знали, что бывает а именно вот этот склероз рассеянный который может давать как и мине, также и двоится в глазах, может начинать и также вот проблемы с еще могут быть и не только, потому что все эти нарушения проявляют в голове в разных частях мозга, поэтому куда вступит в какой-то момент никто не знает ну, поэтому сейчас с проблемы. Вот. Итак, у нас проблемы с речью. И у нас сегодня первый сеанс суджок терапии и первый сеанс э, пристановки пиявок по схеме пациента на сегодняшний день. Обострение говорит о том, что наш следующий сеанс уже э, будет э, гораздо динамичнее сегодняшнего. Геннадий нам обязательно расскажет э, о своих состояниях и ощущениях, что он угу. пережил за эти два дня. И поэтому сейчас мы продиагностировали уже нашего пациента по его входящей руке. Те же точки у нас с этой стороны. И будем проводить терапевтическую такую процедуру. Называется она прогревание по болевым точкам. Это называется по-китайски Жензиотерапия. Очень обалденная <смех> процедура, потому что она очень приятная. Вот, вызывает только положительные эмоции. А у нас в данном случае полыновая сигара. Вот, только, конечно, да, вроде ничего не потухло. Вот, и мы начинаем работать по тем точкам, которые мы уже определили на болевой синдром. На двух руках начинаем с левой, потом правая. Ну вот. Мокса горит у нас 10 минут, поэтому за это время мы должны, вернее, мы все пройдем, потому что, собственно, мы все успеем сделать до ощущения тепла. Такого. Когда терпеть, нельзя. Не, не загорела, не загорел. вниз просто, можно было. она внутри, она полая, и поэтому дым идет через всю, через весь, как бы вот остров. Не загорела, да? Не загорел. Все нормально, я, да. Все вниз, вот так. Пускать она будет лучше. Uh -huh, uh -huh. как? как Ммм. Как? Ммм. сейчас Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Вот. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Так. Теперь здесь. Mm -hmm. Так, отлично. Вот а здесь у нас ничего не было. Так, сюда. Эти точки наши диагностические. Мы должны пригревать то же порядке, который мы искали. Ну, в данном случае это. Это не тот же совсем порядок? Mm -hmm. Но ну, сколько у нас столько надо? В данном случае это проекция печени. Мы нашли в любую точку, на которую наш пациент реагирует довольно долго. Ничего себе. Ну, вот, что да, ну, появляется, почти. Ну тепло И есть, да, но... горячо нет, ну, да? Нет. А, вот, появляется, как до да, секунды уходит. Ну, вот очень, очень хорошо Давай, вот так. Возможно, придется использовать две моксы. На вторую руку. Ну, страшного. Uh -huh. вот так uh -huh. ну вот все пошло гораздо быстрее Никак, ничего себе. По пульсовой диагностике у нашего пациента очень хорошо работает из янских органов и меридианов. Меридиан толстого кишечника и желудка ну, в данном случае меридиан тонкого кишечника вот, да. так ну вот теперь мы переходим на пальчики меридиан тонкого кишечника очень забит поэтому вот некоторые точечки у нас реагируют слабовато вначале поэтому будем проводить следующие сеансы когда тогда реакция уже будет наверное Немного другая. Что мы обязательно зафиксируем? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, здесь вот травма, поэтому советская травма. ртами mm. Да? Вот. по сути, вот эта процедура, она сродни прогреванию по телу, естественно, большими такими сигарами. Но эффект конечно и вот субжог терапии тоже такой очень интересный и главное ну, довольно скорый Никак? как можно просто Значит, движение у нас по правилу буравчика. То есть мы сначала как бы вкручиваем сигару, потом выкручиваем. Ну, то есть, или такой еще прием, так называемый, клюющий. Можно и работать, но в любом случае движения наши должны быть такие, кругообразные. Mm -hmm. угу. Так, теперь здесь. это все точки, которые сначала по первичной системе работали. Mm. Так, еще сюда. Mm. Так, и здесь. Mm. Так, отлично. Переходим к мизинчику. Повыше пониже здесь? Неправильно. Да. Как? Okay. Mm -hmm. Вот это. Mm -hmm. Вот это? Вот это? Нет? Нет. Субтитры mm -hmm. so. Теперь берем пальчик, отвечающий за важные меридианы. А это что? Ну чё? Тоже, да? Советская страна? Да. 네. Они были две. Два пальца. Ничего? Ничего? Смотри, даже не чувствую. Так. Ну-ка. А скажите, что предшествовало тому, что вот с вами произошло? М -м, непонятно. Не видимо, ничего. Может быть, вы вот как питаетесь? Не знаю. Нет, нормально питаюсь. В принципе. Может, просто как обычно. Нервы. Нервы. На напряги. -на -на То есть ничто такого нервного стресса какого-то там? Ну, если так, как постоянное, то есть нужно постоянно что делать, разные процессы рабочие. То есть ни в аварию вы там не попали, ни ничего. То есть раньше порезы у вас были как часто? Не часто. Не часто, да? Но с детства это было? Да. Ну, ну, в детстве были, да. А, а в каком возрасте? В школе или в детском саду? В школе. В школе, да? Уже подростком? Угу. Uh -huh. Ну, вот, то есть у нас, получается, мы должны нашего пациента довести, ну, судя по всему, до натального периода так вот вот таким образом мы прогреваем в данном случае левую ручку так теперь янскую сторону но здесь у нас проблема вот здесь в основном также mm -hmm. мы будем прогревать другую ручку и потом эти места мы просто должны зафиксировать угу. либо с помощью аппликаторов либо с помощью минералов здесь угу. вот так и теперь по пальчикам здесь Поэтому, когда наш пациент нам будет рассказывать, какая происходит с ним динамика изменений, вот, мы, естественно, это будем фиксировать на наших занятиях. Ну и если вы хотите следить за тем, что происходит, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, и вы будете знать все новости. Спасибо.